Здравствуйте! Это значит, я желаю вам здравствовать, то есть быть здоровыми и успешными. Именно этому вы и научитесь на моем канале. Вы научитесь вести здоровый образ жизни, который стоит на четырех китах. Правильное питание, движение, очищение и защита. И для всего этого, конечно, нужны деньги. Деньги нужны, чтобы иметь возможность круглый год покупать свежие овощи и фрукты, орехи и морепродукты. Чтобы иметь возможность пить хорошую, чистую воду. Они из-под крана. Деньги нужны, чтобы иметь возможность почаще двигаться на свежем воздухе. В лесу, в горах, на море. И деньги эти вы сможете заработать в сотрудничестве с компанией Арифлейм. А как именно, смотрите ролики на моем канале. Здоровья вам и успехов!